Вот поэтому канал не рекомендую. То есть не рекомендую рекомендую, клал, да. То есть это может сработать, знаешь, но ну, как вот как вот дружба, партнерство какой-то. Да, вот мы, допустим, дружим со Strategic Music, да, и у меня на них есть вот это вот. То есть это не за бабки. Друж дружим с мунурином, да. И у них на меня есть. Ну, как бы мы тогда друг друга, ну, делаем друг друга приятно, короче. Но рекомендую, не берите, ребят, не берите. Опять же, ну. на Научен горьким опытом. Какая еще будет реклама? Давайте я просто мне проще проще посмотреть у себя какая еще будет реклама. Бывает ссылка в описании. Вот тут, честно скажу, зависит от цены.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 Пишите, что по рекламе, а то в друзья не добавлю. Все, такие дела. Надеюсь, что объяснил, но спрашивайте, если что-то интересно. Именно по рекламе, по платной. Про партнерство в следующем